Добрый день, с вами Деловая Полиграфия. Сегодня у нас обзор уже готовой продукции. Это у нас заказчик зоопарк контактный. Находится торговый комплекс, комплекс «Амбар». Это наш постоянный клиент. Вот сегодня мы изготовили флаера. Мы видим, что вот только готовы, только что они отпечатаны и нарезаны, здесь даже вот интересный момент, что это все выглядит изначально как такая цельной пресс, который вот как кусок дерева, вот он такой, и потом вот при сминании все это рассыпается, давайте вот посмотрим как это происходит, вот, он цель, вот оно все цельное, берем и, смотреть. и раскрываем. Тираж этих листовок 2000 штучек, вот в этой упаковке они находятся. Бумага, меловка 130 грамм. Двухсторонний полноцвет, глянцевая бумага. Вот. Ну, видно, что качество замечательное. Вторая сторона при печати кратно тысячи штучек у нас в подарок. Поэтому обращайтесь по ссылке под видео, звоните, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Большое спасибо!